Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Вкусные рецепты. В этом видео вы узнаете, как очень просто приготовить помидоры в сырном кляре. Это блюдо прекрасно подойдет для завтрака и ужина. А также вы сможете взять пару кусочков с собой для быстрого перекуса. Для его приготовления нам понадобится... Сыр твердый 100 граммов, сметана 80 граммов, 2 яйца, 3 помидора, 1 столовая ложка муки пшеничной, 2 щепотки чеснока сухого, 1 чайная ложка приправы из смеси сухих трав, соль по вкусу, перед черной по вкусу, масло растительное для жарки. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео я уверена, что вы уже научились самостоятельно рассчитывать калорийность своих блюд по книге, которую я вам подарила. А если нет, то скачайте ее прямо сейчас и считайте калории. Начинаем с того, что делаем кляр. Для этого сыр натираем на мелкой терке. Вбиваем туда яйца, добавляем сметану, муку, сухой чеснок и пару щепоток смеси сухих трав. Все хорошо перемешиваем. Смесь должна получиться густой. Помидоры режем кусочками и просыпаем немного солью перца. В сковородку нагреваем и добавляем масло. Каждый кусочек помидора нужно утопить в кляре, а потом подхватить его снизу вилкой или лопаткой и положить на сковородку. На верхнюю часть помидора кляра можно добавить ложечкой. И так с каждым кусочком. Жарить на небольшом огне минуты по три с каждой стороны. Низ должен хорошо поджариться до красивой корочки, иначе кляр не будет держаться. Видите, что хорошо подрумянился? Переворачивайте. Помидоры в сырном кляре хороши как горячие, так и холодные. Желаю вам приятного аппетита!